При вычерчивании окружности с помощью циркуля, окружность является траекторией движения точки, кончика циркуля. Сферу можно получить в результате вращения окружности вокруг ее диаметра. Сферами с общим центром можно заполнить внутренность шара. Конечно, надо добавить еще точку, центр шара.